Первый, отец пьет. Когда мужчина пьет? Мужчина пьет тогда, когда он не реализован. Когда в нем есть сила, мощь, но она не востребована. Он не реализует себя, он не нашел свое предназначение. Он мается от этого. И это часто заглушается алкоголем. Это главная причина. Бывает еще такие, но это помельче. Так вот, а почему отец не реализован? Чаще всего за этим стоят, простите, но стоят женщины. Каким образом? А таким. Часто в жизнь выходит из детства. В молодость входит инфантильный, нетворческий человек, который не желает работать, не желает учиться. Когда есть такая ситуация с мужчиной, смотри корень. Скорее всего, он был задавлен материнским избыточным чувством, родительским чувством. То есть это вопросы воспитания, вопросы в первую очередь, Чаще всего именно мама своим избыточным чувством задавила в нем мужское начало, и он инфантилен или агрессивен. Это другая крайность одного того же. Потом он попадает к жене, которая по подобию опять же мамы, делает его своим сыночком или проявляет болевое начало жесткое волевое начало и мужчина теряет волю окончательно становится безвольным и часто спивается.